Итак, ребят, всем доброе утро, на связи Виктор Бондолет. Я являюсь основателем сообщества успешных предпринимателей домашнего бизнеса Business Chance Pro. Вот. Я также являюсь экспертом по автоматизации сетевого бизнеса через интернет, в частности, через социальные сети, при выстраивании автоворонок, систем масштабирования, обучения команд. И сегодня я хочу затронуть такую тему, которую я уже, по сути, затрагивал еще в самом-самом начале пути, когда мы начинали суточную дозу удивительного проводить, я мимолетом ее затронул, сегодня я хочу немножко подробнее ее расписать, показать вам для того, чтобы вам было проще обращаться к своей целевой аудитории, чтобы они вас понимали, это в первую очередь, и чтобы реагировали на то, что вы пишете, да и вообще вы даже выстраивали свой контент-план по, по сути потому, так как вы сами будете лучше понимать о своей аудитории, потому что многие, ну, моя целевая аудитория, ну, все, да, то есть, и вот, и мы стараемся распылиться и написать пост либо информацию для всех, и поэтому у нас результат контент-маркетинг и вообще продвижение через социальные сети, какие-то промопосты, рекламные объявления, не выстреливают, так сказать, потому что мы стреляем с пушки по воробьям. Ну, во-первых, давайте мы предположим в том, что сначала мы поговорим о том, как найти свою целевую аудиторию. Привет, Зарин. Как найти свою целевую аудиторию? Ну, во-первых, вы должны четко осознать, провести некий анализ, где, по вашему мнению, во-первых, а вам более приятно работать, да, то есть взять какой-то источник интернета, более приятно работать и где наиб... на... наиболее на вероятном случае обитает ваша целевая аудитория. Это могут быть социальные сети, социальных сетей, ну как знаете, достаточно предостаточно даже те, о которых мы даже еще и не слышали, но они уже существуют. Ну, возьмем самое распространенное ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, одноклассники сказал, наверное, да, LinkedIn, LinkedIn да, то есть тоже популярная бизнес сеть становится. Это социальные сети, да, то есть дальше мы думаем, где еще обитает наша целевая аудитория. Но если взять социальные сети, то они, возможно, группируются по группам, да, группы интересов, сообщества, где начинают обсуждать определенные вопросы, проблемы, искать решения, общаться между собой. Также для этого существуют форумы, сайты, блоги, там тоже нужно обитать, туда нужно зарегистрироваться общаться, выстраивать взаимоотношения, и люди, если будут видеть в вас полезность, ну, многие как делают, приходят на какой-нибудь форум, регистрируются, и опять начинают спамить, просто спамить. А самый верный способ это найти обсуждение, горячо обсуждаемые какие-то темы, где вы видите, что это может быть связано с вашим продуктом, ну, не Прямо, косвенно, например, у человека там проблемы с похудением. Вы начинаете ему рекомендовать давать какие-то э, рекомендации по похудению, по питанию. Этот человек обращает на вас внимание, приходит, там можно на форумах ссылки оставлять на ваши социальные сети, на ваши сайты, блоги. Человек интересуется вами, переходит и начинает с вами дальше общаться. Либо он видит, что вы занимаетесь каким-нибудь продуктом и начинает интересоваться тем продуктом, который связан с его проблемой, например, с темой похудения и обращается к вам либо начинать с вами выстраивать отношения, и вы уже в ходе отношений там в скайпе его на консультацию, либо перебрасываться на какой-то в бинар презентацию, то есть ну тут уже ход творчества, и, ну это то где ваша целевая аудитория, например, находится, как как как начинать и с ней выстраивать отношения, да, то есть ваша главная задача сейчас знать где ваша целевая аудитория находится, то есть провести вот такой вот некий анализ и и э, начинать заполнять табличку. Сейчас я приведу пример таблички, которая вам э, поможет э, начинать общаться с вашей целевой аудиторией. Тут берем ЦА, то есть э, вы должны понять, что у вас может быть не одна целевая аудитория и вы можете выстраивать взаимоотношения со всеми и приглашать свой бизнес со всеми. Главное, чтобы опять же это была ваша целевая аудитория, не просто все, не просто каждый, да, которым якобы необходима ваша бизнес возможность Да, наш сетевой бизнес для всех, но не для каждого, да, то есть вот есть такое высказывание. Поэтому выбирайте те целевые аудитории, которые больше всего подходят. Например, целевая аудитория MLM, да, то есть это предприниматели сетевого бизнеса. Ну, для меня, по крайней мере, я практически больше ни с кем не работаю. Дальше вот для нормального, адекватного сетевика можете подсказать, Какие еще целевая аудитория больше всего подходит. Какая целевая аудитория больше всего подходит. Например, люди, которые ищут бизнес в интернете. Бизнес в интернете. А те люди, которые ищут дополнительный доход, доп. доход. Да? То есть, ну, они могут подразделяться мамы в декрете, там мамы в декрете и так далее. Но вы должны понять, что, например... Опять же, не, каждый, не каждая мама в декрете подходит, к, студенты, мамы, пенсионеры, ну, а действительно вы хотите пенсионеров видеть в своем бизнесе, а действительно вы хотите студентов видеть в своем бизнесе. То, что нам когда-то рассказали, смотрите, вот все подходят, да, не все подходят, но, опять же, вы должны выстраивать... Свою, свою логику привлечения своей целевой аудитории с той позиции, с которой вам было бы проще работать целевой аудитории, и которая бы делала наибольшее КПД, да? то есть коэффициент полезного действия при меньших ваших затратах на их обучение. То есть, почему я выбираю, например, предпринимательство, у бизнеса, потому что... Ну, во-первых, они уже сетевики, они знают азы сетевого маркетинга и многое другое, которое вот я бы потратил на обычного человека, который ходит на работу, объясняя, почему сетевой маркетинг это хорошо. Вот, например, дальше люди, которые ищут бизнес в интернете, с ними уже проще разговаривать, чем с теми, кто ищет просто дополнительный доход. Потому что те люди, которые, например, ищут дополнительный доход, они привыкли, опять же, работать на работе, не брать на себя ответственность, и тем самым они будут очень много саботировать себя. Поэтому вам нужно очень глобально об этом подумать, на своей над целевой аудитории Я ни в коем случае не а, привязываю свое мнение, потому что есть, вот как, например, Надежда рассказала, есть люди и команды, которые работают с пенсионерами, потому что им удобно раз... общаться с пенсионерами, но это обычно тоже, опять же, лидеры, которые уже тоже такого возраста, 50-60 лет, 70 лет, которым, ну вот, например, удобно общаться с этой же категорией людей, потому что они чувствуют друг друга, потому что у них проблемы одни и те же, то есть это нормально, то есть когда вы рекрутируете, не просто продажами заниматься. Конечно, лучше брать плюс-минус 5 лет от своего возраста, это ваша идеальная, идеальный возраст целевой аудитории, с которой вы выстроите адекватный общий язык, и тем самым вы уже определяете целевая аудитория, да. А дальше... А... Обитая в группах, дальше обитая на форумах, на блогах, в обсуждениях, где они начинают общаться, делиться своими мыслями, вам необходимо заполнять таблицу проблемы, проблемы, с которыми они сталкиваются, проблемы. И вот тут вот начинаете писать. Сетевого... Я не буду сейчас. Мы можем ä, прям практически курс такой устроить, но, к сожалению, у нас суточная доза удивительно предназначена только на 15 минут, хотя она у меня обычно затягивается на полчаса. Но если я начну сейчас проблемы каждого с вами обсуждать, это получится огроменный часовой вебинар. Вот, поэтому, ребят, проблемы, и вам тут практически тоже самому не нужно что-то выдумывать, да, потому что многие думают, вот когда приходят на какие-то тренинги, на какие-то курсы, на какие-то вебинары, и им говорят, смотрите, ребят, вы должны знать проблемы своей целевой аудитории, посидите, пропишите, подумайте, а зачем думать, идете там, где обитает ваша целевая аудитория, идете в группы, в обсуждения, в комментарии, постов, самых таких ярких, в форумы. Ну, это эта самая яркая, например, где обсуждают всего-всего. И начинаете э, смотреть и выписывать просто те проблемы, с которыми люди встречаются. Понятно, когда у вас уже сформируется опыт, либо вы уже сетевик со стажем, как я, там, 7 лет, и вы уже там... Свою целевую аудиторию знаете уже практически как облупленную. Вы можете просто сесть сами и написать все эти проблемы, потому что вы сами с этим совсем столкнулись. Но если вы только начинаете, если у вас вообще в голову не лезет, что тут, блин, ну с какими проблемами он может столкнуться. И для того, чтобы не упустить какие-то маленькие штучки, а на самом деле иногда вот маленькие штучки, которые кажутся для вас маленькими, для вашей целевой аудитории считаются об обалдеть как проблематичными и хотят на них найти ответы. И вы начинаете выписывать вот эти проблемы. Дальше второй столбик, второй столбик решения, какие они хотят найти решения, да, То есть, к чему они хотят прийти, что они хотят получить, к чему они стремятся, да. То есть, и вот вы тоже к своей целевой аудитории выписываете э, их точку Б, грубо говоря, да. То есть, к чему они хотят э, прийти, ради чего они стремятся. Что они хотят получить в своем бизнесе, какими методами хотят пользоваться и много-много другое. То есть решение, да, то есть вы писаете проблемы, вы писаете решение. Ребят, поставьте восклицательные знаки, если вам все понятно. Либо вам что-то непонятно, ставьте минусы, напишите, что вам непонятно. И будем пытаться вот это разъяснить, чтобы вы сегодняшнего эфира вышли вот... Во, во всей инструменте, да, то есть, в, в инструменте. Проблемы, решения написали. И самое, что немаловажно, язык. Можно в скобочках написать птичий. Это не говорит о том, что если вы на русском общаетесь, вам нужно писать русский, русский, русский, либо казахский казахский казахский там английский, английский английский польский украинский нет есть определенный птичий язык вашей целевой аудитории который только знаком практически только для них да то есть и если вы будете общаться с мамами в декрете на том языке с которым вы общаетесь с млм предпринимателем, маме в декрете мозги вытекут с ушей да? то есть вы ребята меня понимаете да то есть приведу пример рекрутинг Даунлайн, например, ну то есть там у некоторых даунлайн говорят, аплайн, то есть это вышестоящие спонсоры, нижестоящие спонсоры, структура, ветка и много-много другое, там информационный спонсор, наставник, ментор там, я не знаю, вот в этом направлении, да, то есть, дистрибьютор, партнер, консультант и много-много другое, да, то есть, это птичий язык вашей целевой аудитории, вот я сейчас привел, привел, например, сетевого маркетинга, например, это даже wellness, да, то есть, направление, вот даже wellness подходит не для всех предпринимателей сетевого маркетинга, потому что не каждый сетевик знает направление wellness, а только те, которые занимаются направлением wellness, Доброе утро, Екатерина. А, там бады, да, то есть витамины какие-то. И там питания правильно функциональное. люди которые связаны сетевом маркетинге с этим направлением они знают это а люди которые например занимаются криптовалютой либо люди которые ну, никогда не не были связаны с сетевым маркетингом а только вот пришли и они выбрали например направление просто косметики у них нету направления wellness, они не знают что такое wellness да то есть и поэтому тут тоже нужно быть аккуратно и общаться с каждым на своем языке, и мамы в декрете, я думаю, тоже, вот я, правда, не мама в декрете, а папа в декрете, Но, в любом случае, когда мамы в декрете встречаются, у них есть какие-то общие такие точки соприкосновения, которые знают только они, да, то есть вот это вот ниша мам в декрете, и не знает кто-либо другой. Поэтому вам нужно тоже посидеть, проработать. Это зачастую тоже можно встретить на форумах, на блогах, в группах, где они общаются. Какие-то, вот знаете, опять же с малышами связан, там, карапузы, да, то есть, э, вот просто, когда вы рекламную кампанию, либо рекламный пост какой-то составляете, и вы понимаете, если вот вы сейчас на баннере, либо в заголовке напишите «карапузы», и это будет адресовано для, э, для мам в декрете, это будет понятно для них, и для них это будет, э, ну, как такая красная точка для того, чтобы они заметили это объявление, и обратили на него внимание, и продолжили его изучать и читать. Вот, и дальше, когда вы начинаете а, писать заголовки, либо какие-то баннеры делать, а, как-то делать какие-то свои предложения, да, то есть вот, например, когда вы выстраиваете уже свои а, взаимоотношения с вашей целевой аудиторией посредством форума, либо консультации, либо на вебинарах, либо просто через посты, через рекламу. То есть, когда вам что-то нужно предложить, нужно как-то зацепить вашу целевую аудиторию, правильно? То есть, и есть такая формула в копирайтинге, да, то есть, самая простая и самая действующая формула в копирайтинге. А как? Как? Бланк такой. Без. Без. Бланк. То есть, как сделать что-то, либо как получить что-то без чего-то, ребят, вот прям э, для себя э, поймите, как сделать что-то без чего-то, либо как получить что-то без чего-то. И вот вот этот бланк вы вставляете решение, как получить какое-то решение без необходимости, без проблемы, да, то есть, без, например, как привлекать 10 партнеров в месяц для сетевого маркетинга, да, то есть сетевики ищут вопросы, сетевики хотят по 10 партнеров в месяц привлекать, да, просто, да, как привлекать 10 партнеров в месяц, проблемы у них, например, в список знакомых, да, то есть они испортили свой список знакомых без прибегания к списку знакомых, да, то есть усвоили, как получать там 5-10 партнеров в месяц без э, использования своего списка знакомых. Либо люди ищут, сетевики ищут, как развивать бизнес через интернет. Как развить MLM-бизнес, либо как развивать сетевой маркетинг без интернета. Проблема в том, что, например, денег нету у сетевиков, да, денег нету. Либо мало. Без больших капиталовложений, либо без вообще, без вложений в свое продвижение и много-много другое. Ребят, услышали вот эту, вот, вот эту идею? И вот так вот вы можете составлять свое общение со своей целевой аудиторией. Вот вы, например, общаетесь по скайпу. И вы, вы понимаете, что вам ну, пора уже приходить к какому-то предложению. То есть, что-нибудь предложить человеку. И вот вы начинаете использовать вот эту формулу. Вы знаете, что перед вами сидит такая-то такая целевая аудитория. И вы говорите, слушай, тебе было бы интересно узнать, как решить, как получить то, что ты ищешь, без твоей проблемы. Да? То есть... Без использования, без внедрения, либо избегая свою проблему. Тебе было бы это интересно? Да, было бы. Также вы составляете посты. Вот э, ваши посты ценные. Вы знаете, вот вы, есть проблема у человека. Вы, во, и есть решение, которое он хочет найти. И вот исходя из этих, вот исходя из этой таблицы, вы начинаете генерировать контент, записывать видео, писать посты, аудио, я не знаю, лайфкасты, да, то есть эфиры, живые эфиры проводить. И вот когда вы а, вот будете в заголовке, вот представьте, вот у меня сегодня есть как искать и как общаться с целевой аудиторией, да, то есть, а, если возможно, нужно было бы добавить еще для полного усиления, например, без каких-либо трудностей, да, то есть без каких-либо технических моментов, то есть и тогда моя формула была бы целостная. Но в любом случае вы можете использовать как и предлагать решения, да, там, как получить, как развивать бизнес через интернет. Вот я недавно вчера, вроде, бы, да, вчера в своей группе проводил живой эфир, как привлекать в бизнес самых лучших MLM кандидатов в MLM да то есть все построено на как и получение решения как получение решения хотите усилить э, встави, вставляете без либо ну исключая то есть э, без каких-либо трудностей то есть и а трудности это вот в таблице проблемы вашей целевой аудитории ребят поставьте насколько вам было это интересно и насколько вам было понятно то что вам рассказал и те ребята, которые э, собираются этим, ну, этим вооружиться, напишите я. То есть, те ребята, которые будут это пробовать в своем бизнесе. Не просто, потому что это я так сказал, а потому что вы почувствовали, что это вам нужно. Никому не нужно. Так, ребят, уже завтра, уже завтра у меня стартует, все понятно, только не понял, в каком моменте надо это использовать. Да, во всех, при написании постов, при а, создании видео, при а, рекламной, р... При составлении рекламы это везде, то есть везде все начинается с выявления своей целевой аудитории, где она находится, какие у них есть проблемы, какие есть решения, какой у них птичий язык, который знают только они. Ну и вот это вот заголовки, неважно, заголовки видео, заголовки постов, заголовки рекламных кампаний, все это атакуется вот на, на всей вот этой таблице. Поэтому на на этом вообще практически талкивается весь сетевой бизнес вообще весь бизнес через интернет если вы хотите экономить деньги если вы хотите продвигаться намного эффективнее вам нужно вот все вот это использовать